Всем привет, вот э, мы сегодня играем, э, решил перед сном зайти и сделать видео по игре механоиды гонки на выживание. Так, во что мы будем играть? Э, Смотрите-ка, есть заезд. Тут есть даже сетевая игра, то есть давайте мы поиграем снова в чемпионат или давайте сначала вот в заезд, хотя давайте действительно в чемпионат поиграем. Всё. Далее мы будем играть за ястреба. Вот такая у него прочность, ускорение, максимальная скорость, маневренность и огневая мощь. Пусть, например, он у нас будет действительно вот таким. Начинаем. Пару заездов сделаем. Я не профессионал в этой игре, я немного в ней играл. Но постараемся выиграть. Не забываем о том, что это гонки. И кстати, боевые гонки. Оу-о-о-о-о. Мы врезались. Вы это видели. Ускорение пошло. И подключение адреналинчика. У нас, кстати, тоже стреляют. Вот такой вот чемпионат, как вы видите. Остался последний круг. Та-та-та, та-та-та. А, все, вот это помеха. Стреляем. О-о-о-о. о Ну что ж, по крайней мере мы пытались. Point. поехали вперед но все же не все потеряно для нас и при том что я не самый лучший игрок на пуле боя победа! Вы это видели. Я занял первое место. Итак, что, играем в каньоны? Снова мы будем играть за ястреба. Может кто знает про механоиды? Хотя, это и не новая игра, конечно. Оу! У нас... Нет-нет-нет, разогнался! Снова разогнался? о о о оу Нет, так мы не выиграем. Ну, ладно. Но хотя кто знает, еще не все потеряно. Надо просто бывает не сильно разгоняться, потому что можно потерять управление. Минус один. Но надо смотреть, чтоб нас не сбили. А! Мы сдали на пятную. Сильно виляем, да? Так, так, так. Тут не так просто. Так, так, так. Мы сдаем.. Броня восстановлена. Остался последний круг. Сейчас надо сбавить обороты немного. Сейчас снова, чтобы... Мы могли ехать дальше. То есть, тут можно стрелять, как вы видите. Посмотрим, нам удастся в этот раз первыми прийти. Или нет? Я загнался. О, даже ракеты пускают по нам. Ого, вот это уже серьезно. Нас повредили. Так, так, так, мы восстановились. Но, впрочем, даже если мы проиграем, главное не победа, а участие. Ого! Ну, я не пришел первым. Я, скорее всего, пришел вторым. Так, да, мы заняли второе место. Мы можем сыграть снова. А, можно даже просмотреть соперников. Я предлагаю сыграть снова. Начинаем. Так, здесь главное не торопиться. О, пошла потеха. У нас есть оружие. Так. Поехали. Так, Ну, посмотрим в этот раз, как у нас получится. Оу. А я вовремя подпрыгнул, главное, чтобы нас не разнесли в щепки, У нас уже повредили. Здоровье не помешает. Достаточно. Поехали. Остался последний круг. О, вот это серьезно. Нас старается уничтожить. Так, так, так. А тут, короче, это гонки на выживание, действительно. Нас обогнали. Так, чинимся. Короче, у нас немного шансов. Но все же еще не все потеряно. Не, мы не успели. Мы все же все равно пришли вторым. Но ничего, мы можем попытаться снова, пока мы не придем первым. На чемпионате. И вы тем самым видите результаты. Предлагаю снова сыграть. То есть вы видите, насколько это серьезно? У нас пока нет оружия. теперь есть. Я думал, нету. Возможно, было, просто я не мог стрелять. Вперед и только вперед! есть такие вот бонусики кстати эта игра не всем понравилась но мне кажется она довольно прикольная ну так сказать так по нам попали это беспощадная война такая что готовы даже уничтожить друг друга минус один мы очень сильно повреждены сейчас вырываемся главное нам сейчас чтобы нас не уничтожили так Стреляем! О, Это уже серьезно! Вот видите? Стреляем сильно! Стреляем! Посмотрим, насколько нас хватит. Ну как вперед? Короче, все равно у нас не получилось первым прийти. Все равно вторым пришли. Но я хочу именно прийти первым. Так, играем снова. Ну что, как думаете, получится у нас прийти первым или нет? нет. Так, поехали. У нас есть оружие. Мы уже можем полить. Минус один. Ух ты ж. Ничего себе. Мы поврежденные, э? сейчас будет минус еще один. Бабах произошел. Мы убрали двоих соперников. Я починился. Выходит нас взрывом за Теперь за нами охотятся. Ну, это еще первый круг. посмотрим что будет на втором то есть мы можем устранять соперников чтобы устранить преграду в лице соперников чтобы они нам не мешали Минус еще один Не жалеем снарядов называется Так, нас повредили. Вот в этот раз я вовремя разогнался. Обогнал его. Я занял первое место, представляете? Все, теперь остров пошел. Что у нас будет на этот раз? Это мы играем чемпионат. Первая лига, этап третий. Так, так. То есть реально ускорение налицо. Я понял, без модификации у нас... А нет, у нас все же есть оружие. То есть соперники возрождаются, даже если мы их уничтожаем. Значит, то же самое произойдет и с нами. нас задела. Все же, когда соперник уничтожается, лучше рядом не находиться. Лучше. Ну-ка, вперед. Загнался называется Ускорение работает на «Ура» То есть в нужный момент его можно использовать Точно об этом не пожалеете, если будете его в нужные моменты использовать. Если будете играть, возьмите на заметку. О, это немного подвисло. А, вот и первый круг. Так, по нам стреляют, но попасть не могут пока. Но вот такая вот конкуренция, ну вы же понимаете, за первенство. Так, а вот здесь уже так быстро не получится. Здесь мы в гору лезем. А вот теперь вперед. Главное справиться с управлением. Вот. Немножечко срезали. Получили оружие, но мы его пока не будем использовать. Нас обогнали. Ничего себе и разогнался. Видите, как ускорение работает? Что я опять выбился в лидеры. Так, так, так. И зацепился не очень хорошо. Мы уже близко. Ну, а, я так думаю. Да, нас-то обогнали, но мы... Здесь даже проще получилось нам держать первое место. Итак, так. нам удалось взять снова первое место. Как вы понимаете, карта была подлиннее. А давайте сыграем спутник. Э -э, проиграем или выиграем. Главное не победа, а участие. Ну вы же понимаете. Будем играть за ястреб. а вот здесь посерьезней я думаю так ну что ж посмотрим что нас здесь ждет Достаточно немножечко придать ускорение, если, конечно же, мы не сплоховали. Так, так, так, тут. О, нас зажали. Так, ладно. Ну, тут у нас проблемки, небольшие проблемки с управлением. Возникли. То есть, мы не справились немного. А теперь давайте вперед! И теперь они все будут по мне стрелять. А теперь мы опять выбыли. Одного из них можно уничтожать смело. Поехали. То есть тут можно срезать. Так. Ну тут тоже длинная карта. Такая, длинный маршрут. Вперед. По нам стреляют правда ну ничего посмотрим что нас ждет выживем мы или нет первый круг остался последний первый пройден тут э, небольшие бомбежки происходят правда Как вы видите, пока не ускоряемся, идем вдоль этого трубопровода. Надеюсь, что за нами все будет отлично. Так, теперь осторожней. Ну, они этим воспользовались, чтобы прорваться вырваться вперед нам главное справиться с управлением еще то есть несколько таких вот не менее важных задачек которые за которыми надо наблюдать чтобы нам их выполнять такая карта вы как видите посерьезнее такая немножечко придадим ускорение. И вот мы едем дальше. Такие вот сотрясания. И снова мы на первом месте. Теперь выбираем, выбираем маневренность. Четвертый этап. В список доступных глайдеров добавлен мастодонт, один из немногих глайдеров, непосредственно управлявшихся создателями. Несмотря на значительную доработку, элементы кабины частично сохранились. Это уже будет этап четвертый, но а на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Ээээ, когда мы снова будем играть эту игру, следующий такой эээ, тур продолжится, чемпионат. То есть заезды, вот сетевая игра. Ну, это уже нажал чтобы показать ну, сервера у нас не найдено на этом мы все